Здравствуйте, дорогие рыбы по Солнцу и рыбу по восходящему знаку! Добро пожаловать на астрологический прогноз на август месяц! Дорогие рыбы, в этом месяце, особенно в первой его половине, вы будете ощущать воздействие на сферу вашей повседневной жизни, рутинной деятельности и здоровья. А во второй его половине энергии начнут сосредотачиваться на темах, связанных с вашими партнерскими отношениями. 1 августа Меркурий перейдет в знак Льва. Юпитер также в настоящее время продвигается по знаку Льва. 12 августа Венера тоже перейдет в знак Льва. Венера будет здесь находиться до 6 сентября. Это придаст вам поддержки в вашей повседневной жизни. Вам может захотеться комфорта. Ваши условия работы могут устроить вас. Вы можете получить помощь. Возможно получение поддержки в связи со здоровьем. В этот период вы сможете легче разрешать все проблемы. Вы можете обновить ваш гардероб или заняться уходом за собой, дорогие рыбы. В особенности 18 августа, когда Венера соединится с Юпитером, вы можете встретиться с шансами в этих сферах. В этот период вам могут оказать поддержку товарищи по работе. Если вы ищете персонал, то в этом месяце вы можете найти подходящих людей. Также возможны хорошие события, касающиеся ваших домашних животных, дорогие рыбы. 10 августа произойдет полнолуние Водолея. Это полнолуние притягивает внимание к вопросам здоровья. Вы можете достичь осознания в связи с темой здоровья или заняться уходом за собой. Это будет очень благоприятное полнолуние для того, чтобы расстаться с вредными привычками, так как это полнолуние образует квадрат с Сатурном. Будет возможно положение конца всему ненужному. Это могут быть отжившие отношения или вредные привычки. В это полнолуние вы можете принять новые решения, которые повлияют на вашу повседневную жизнь, дорогие рыбы. 15 августа Меркурий перейдет знак Девы, 23 августа Солнце тоже перейдет знак Девы. Ваши энергии и мысли будут сосредотачиваться на вопросах партнерских отношений. 25 августа произойдет новолуние в Деве. Это новолуние указывает на то, что вы можете сделать новые шаги в сферах, связанных с отношениями и сотрудничеством вы можете совершить новые начинания, влияние которых будет более ощутимо на первой неделе сентября, дорогие рыбы. Таковы общие влияния месяца. Смотрите также прогнозы для вашего восходящего знака. Наряду с этим обязательно следите в течение месяца за нашими видеороликами детальных прогнозов на неделю и на день. Всего доброго!